Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «РУСТЕХПРОМ». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат меркурий 130 f и открытие смены. Для открытия смены на кассовом аппарате меркурий 130 f необходимо включить кассовый аппарат, войти в кассовый режим, нажимаем клавишу «Итог», «Итог», кассовый режим, нажимаем клавишу «Итог», входим без пароля. Кассовый аппарат предложит открыть смену, нажимаем цифру «3»